Где-то в августе. Когда одним прекрасным утром Воздух вдруг начинает пахнуть совсем иначе. Ты понимаешь. Сентябрь наступает на пятки Последнему месяцу лета. Солнце уже не обжигает так сильно, А словно целуют твои плечи. Сизой дымкой тянется вечерняя прохлада. А свежий заваренный травяной чай Отдает сладкой миланхолии. Осень всегда напоминает мне кошку, Которая не спеша крадется из соседней комнаты. Шаги у нее тихие, Походка изящная, Взгляд уверенный. Она еще не вошла, Но ты уже ощущаешь ее присутствие. А дальше дело за мало. Падает первый лист, И кошка прыгает тебе на руки. Смотрит на тебя и как бы говорит, настала самая уютная пора